Ну что, вот, в принципе, случилось большинство из тех вещей, о которых, наверное, так корыстно, немножко весно с моей стороны говорить. О чем говорил я? Говорил неоднократно. Я вот как-то на днях прочел несколько своих стихов, довольно старых. Они мне просто попались в рекомендациях. И название, в принципе, говорили сами за себя. До пенсии никто не доживет. Там, иллюзии, не питайте иллюзией Безработица проглотит всех нас И многое-многое другое то есть, Те темы, которые кому-то казались совершенно нереалистичными Кому-то казались вообще в принципе недопустимыми Они сейчас начинают обретать некоторую реальность Я не один раз говорил о том, что Существует реальный сектор экономики, существует так называемый нереальный сектор экономики. Я говорил о том, что в последнее время он настолько раздулся, и люди совершенно ничего не производя, ничего не делая, они получают грандиозные деньги и чувствуют себя просто королями этого мира, королями этой жизни, этих условий. Они такие все прям статусные, все такие важные. И тут бах, и отключили монетизацию. И тут бах, и насколько я понимаю... Я еще не видел прям конкретных таких прямых источников, но ну, я просто не искал, возможно, они и есть. Но уже со всех дыр, со всех щелей нам говорят о том, что 11 числа э, Российская Федерация вполне вероятно будет отключена от мирового интернета. Я не до конца понял, кто конкретно дернет рубильник, кто конкретно перережет там бензопилы провода, я не знаю. Вот, но я так понимаю, что это по примеру какой-нибудь какого-нибудь Китая, там, по примеру, что-то в этом роде. Это свидетельствует о том, что соцсети, которые доступны нам сейчас, и на которых зарабатывало огромное количество людей, не только соцсети, кстати говоря, многие люди много чем торговали через интернет, получали деньги из-за границы на свои карточки, на свои счета, могли их здесь обналичить и все такое прочее. То есть все эти вещи, они шаг за шагом планомерно исчезают. Они перестают, в принципе, существовать. Я посмотрел вчера, по-моему, или позавчера, посмотрел плаксивых блогеров их немерено сейчас в интернете все жалуются что это кошмар отключена монетизация там кто-то пытается через vpn как там под подтрунить своих подписчиков чтобы они смотрели что продолжали копать деньги там кто-то просит оказать им материальную помощь кто-то собирается переезжать в другие страны чтобы вещать оттуда в общем все в ужасе и я вновь и вновь задаюсь вопросом вы не отложили денег вы как-то не сделали никаких запасов. То есть, что с вами, люди? Я столько раз говорил о том, что ну, нельзя так жить, нельзя э, шиковать, нельзя, в принципе, отвергать аскетичный образ жизни, экономичность, практичность, скромность. Ведь э, в шике и в показной роскоши нет совершенно никакого смысла, нет совершенно никакой практики. Это фуфло, и оно... Ну, может потрунивать только саму себя, в итоге все так или иначе исчезнет. Я посмотрел на блогеров, которые понастроили себе там, огромные коттеджи, забешенные деньги, там супер, мега, пупер из ценных пород древесины там, и прочее, прочее, там ездят на невероятных просто автомобилях, и я задаюсь вопросом, если вы ничего не отложили, если вы жили за счет вот этих вот источников дохода, так называемых, то в в принципе, как вы это будете содержать, что с, этом, с этим будет потом, и все эти квартиры в Москва-Сити и многое-многое другое. То есть рынок недвижимости, ведь он ответит на происходящие события, он никак не может не отреагировать. Это в принципе невозможно. Мы увидим то, что Слишком многие хотят избавиться от того, что у них есть. Они думали когда-то, что это капиталовложение, что это можно будет в последующем как-то использовать, как, как бабки. Но кто станет это покупать? У кого есть средства для того, чтобы это содержать? И вообще, в принципе, кому нужно такое непрактичное, непрактичное жилье, либо вот вообще транспорт, вещи какие-то, дорогие часы там, и прочее-прочее? Это барахло. Я давным-давно понял, еще когда у меня... У самого небольшой чемоданчик был всевозможный не бижутерий, а ювелирных изделий. Я понял, как-то посмотрел одну блогершу, которая рассказала, что ее в свое время ограбили. Они там тоже золото собирали, там всякие украшения. И после этого она зареклась больше не покупать никаких дорогих ювелирных там украшений, изделий. Мало того, что они теряют в цене, о чем я тоже говорил сотню раз. Как только вы выходите из магазина, добавок ко всему, это совершенно ненужные атрибуты. Это совершенно нужное в прямом смысле слово бижутерия, просто сделано из очень дорогих металлов, но и для чего это надо, если вдруг вам понадобится, вы не сможете этим воспользоваться и продать это по адекватной цене, так как это уже БУ, это лом это про камни даже говорить не буду, это вообще отдельная история, я про них целое видео снимал. Насколько быстро они теряют в цене и, в принципе, как раздут этот рынок и многое-многое другое. Сейчас я говорю не об этом. Сейчас я говорю о том, что, наконец-то, вот этот, сказать, что я радуюсь, ну, тому, что схлопывается YouTube, интернет, там, то, что перестает платить монетизацию, ну, да, наверное, в какой-то степени я радуюсь. Знаете, почему? Потому что я общался с вами на протяжении долгих, в каком я, в 2012 году зарегистрировал свой YouTube канал, ну, вот. Снимать нет, снимать я начал лет 7-8 назад на своем канале, можете посмотреть, там я не помню какого, в каком году первые видео были сняты, можете глянуть, это как бы не столь существенно, но да, кучу лет, при этом я никогда не пытался сделать так, чтобы мой канал был мне в тягости, я не пытался закупать какое-то дорогущее оборудование. Мало того, что как бы и бабла на это не было. Да даже если и было, то было как-то жалко. Я понимал, что мой канал в первую очередь это информационный, интеллектуальный, в какой-то степени. Ну, если можно меня назвать интеллектуальным человеком, сами понимаете. Вот. И я никогда не собирался тратить на него бабки. Думал я на нем когда-то зарабатывать? Ну, я всегда понимал, что там, подобного рода контент он не принесет денег. И несмотря на то, что я достиг и нужного числа подписчиков, там и многое другое, меня все равно YouTube стал топить в другом направлении. Он мне не позволял собрать нужное количество часов просмотров. И многое-многое другое. Постоянно что-то мне какие-то палки в колеса там совались. И я, честно говоря, давным-давно махнул на это рукой. И... Даже когда людям мне предлагали выслать деньги, я говорил, нет, не надо. Вот Не знаю, это были мошенники, либо действительно щедрые люди. Ну, как-то я так к этому охладел, остыл. И скажу вам честно, скажу вам прямо, все эти годы я вел канал ради того, чтобы поделиться с вами информацией. Чтобы поделиться с вами своим мнением. И мне это удавалось, очень многие писали хорошие вещи, и я с ними вел беседы. Многих уже знаю чуть ли не как родных, потому что довольно давно... Мы с ними рядом. и Да, ой, ругань всякое. Сейчас вот хейтеры появились, которые всячески пытаются на меня повесить какие-то там страйки и прочее. Но YouTube молодец. он Вот уж не думал, что так скажу. YouTube в этом плане, конечно, молодец. Алгоритмы работают четко. Так как в моих роликах нет... Я подбираю слова и нет конкретных ни фамилий, ни четких названий. То есть нет указаний в сторону конкретных объектов. Да, то меня с точки зрения работающего закона, чего не существует на наших территориях. Вы же понимаете, если исключить вот эти фикции и всевозможные там инсинуации, невозможно повесить на меня какую-то там гадость. Ну вот они там пытаются, меня долбят уже несколько дней подряд за то, что я поддерживаю Украину, за то, что я называю вещи своими именами, они меня клюют, клюют, клюют, но ничего сделать не могут. И мне только телефон там без остановки звонит, меня приходит уведомление о том, что жалоба жалоба жалоба жалоба жалоба, но он их все сливает, потому что он провел все проверки и никаких объективных причин для того, чтобы выставлять мне какие-то претензии, у него просто нет. Поэтому всем хейтерам, ну тем, кто там сейчас пытается долбить, я передаю привет, продолжайте в том же духе, молодцы, это нормально, как бы мне будет интересно посмотреть, как как как на, как долго вы сможете еще это делать, учитывая что ну, скорее всего, это с территории Российской Федерации происходит. Не факт, но быть может. И я думаю, что очень скоро мы с вами попрощаемся. Надолго. Может быть, даже навсегда. Так что... Другим тем, кто хотел всегда слушать меня, кому было интересно, из России я знаю, что очень много людей меня смотрят, да, я буду расстроен, потому что, ну что, все. Я не знаю, там через VPN вообще останутся ли какие-то каналы связи, и произойдет ли так, что будет у вас возможность какими-то другими способами там посмотреть YouTube. Ну, может быть, наверное, я не знаю, наверное. Не, не будет же прямого какого-то физического отсечения кабеля, там полностью ликвидации всех каналов связи, не знаю. Но, знаете, на, на подобного рода случаи я, пожалуй, племянникам своему в Москве напишу э, адрес почтовый, ну, чтобы они имели хоть какую-то возможность связаться Потому что, знаете, учитывая тот формат и то количество сумасшествий, которое происходит Я не уверен вообще ни в каких предположениях И я совершенно не имею представления о том, что ну, как-то как -то это может измениться И не произойти каких-то там прям страшных категоричных вещей я Сейчас вот немножко так предметно чуть-чуть еще поговорю Короче, монетизация все, и те, кто зарабатывали, тоже все ну, там, я не знаю, будут они какие-то моменты искать. Вот мне интересно было вчера посмотреть про тиктокеров. Я искал тоже информацию, как плачут они. То есть, что в их жизни произошло, потому что это вообще отдельная категория людей. Ну, ладно, не будем про них. Хотел еще сказать по поводу э, того, насколько... Вернуться к теме того, насколько сильно сейчас... Разделились нации. Очень странные вещи происходит. Знаете, нас баранавирус, вот этот, он вначале нас разделил, да. Произошло очень странное У нас тут карантина и прочее. Не буду вдаваться в подробности. YouTube это очень сильно парит. Потом случилась вот эта война и большинство цивилизованного мира вдруг резко объединилось. Причем барана вот этот вирус он просто раз и все и и что и все и все и все. И все. Понимаете? И где это, и куда это? Я вот записал об этом отдельный ролик, но я, пожалуй, не буду его выкладывать нахер. Это, в принципе, неинтересно. А что по поводу нации? Ну, посмотрите, вот была русскоговорящая нация, там белорусы, русские, украинцы. Вот мы вроде бы были самым близким народом, самым-самым сплоченным, самым родным. И случилось так, что... Это как разбитая ваза. Она упала и разбилась. Склеить ее... Я вообще не уверен, что это когда-то будет склеено. Я не вижу причин для того, чтобы это произошло. Поэтому, да, кстати говоря, не только произошел раскол, вот эта вот разбитая посуда произошла в нации. На самом деле это произошло и с нашим ближайшим окружением. Я за эти дни... Столько людей потерялось из своего круга общения по, по той простой причине, что они начинают мне нести полнейшую дичь. Они начинают мне говорить о каких-то причинах, о мотивациях, о, -то, о том, что не все однозначно, в том, что происходит. Там. И я задаю им вопрос простой, прям в лоб. Я говорю, что вы несете? Какая мотивация? Есть факт. Россия напала на Украину. Все, это война. Ничего больше не надо. Не надо искать причин, не надо искать мотивации, не надо пытаться найти какие-то второстепенные смыслы, там все остальное. То, что там на этом какие-то корпорации заработают, каким-то странам это будет выгодно, каким-то странам невыгодно, там кто-то пострадает, не пострадает, это естественно, любая война, на ней все время кто-то зарабатывает, на ней все время кто-то гибнет и кто-то теряет. Это факт. Это не стоит даже обсуждать. Вы никогда не поймете, если это какой-то глобальный передел, вы никогда в жизни не поймете и не узнаете. Точных и настоящих причин, мотивации, там, всего остального. Но есть факт. Я знаю, кто тут зло и кто тут добро. Я знаю, где здесь белое и где здесь черное. Все. Больше ничего не надо искать, рыцарь, и копошиться. И вот эта вот попытка прикрыть это все какими-то там глобальными э, планами, глобальными какими-то предиктами, шмадиктами, там, еще всей этой херни, масонским орденом прочей шляпой. Да прекращайте. Есть, есть факт. И если не донация, а вот это вот русские, они, ну я не обо всех говорю, конечно же не обо всех, без обид совершенно, вы понимаете, как я отношусь, я говорю о зомби, о русских зомби, которые считают, что это операция, что это освободительное, что там все мирно, и что там все тихо, спокойно, я вот про них говорю, знаете, у них нет будущего, ну все, это зомби, как бы их поколение, сейчас они закроются с железным занавесом, и на этом все кончится. То есть мы думали, что в 21 веке развитую страну, там, где открыты информационные потоки и многое другое, мы думали, что из нее невозможно сделать Северную Корею. Посмотрите, практика показывает, что совершенно возможно. Вот, по поводу, извините, не договорил, по поводу того, что люди разрывы внутри отношений. Вот мы общались, у нас были коллективы, у нас была родня, у нас были какие-то там друзья, знакомые, коллеги. Сейчас вот этот внутренний разрыв происходит на, на уровне этих связей. И это нужно понимать. Очень мало кто может, даже я не всегда могу сдержать свои эмоции. Говорю довольно жестко по отношению к тем, кого очень сильно люблю. Понимаете, это, это странно, это страшно. Я буду стараться ловить эти мысли, чтобы такого больше не произошло, но я не уверен в этом. И меня это удручает, потому что я не из тех людей, кого так легко подцепить, спровоцировать, там еще такое прочее. Я вижу, что произошло, я вижу, что мне звонят люди и говорят, они так разочарованы, в их окружении оказалось столько идиотов, столько имбицилов. И я с ними согласен, потому что в моем окружении произошло все точно так же. Потом мне звонит второй, третий человек, четвертый человек, и он говорит, Дим, ты понимаешь, где белое, где черное? Я говорю, ну конечно, говорю, ко мне-то какие претензии? Ну, они говорят, Дима, мы столько людей потеряли, я со столькими разругался, я, я там такое творится, просто, там чуть ли не брат на брата, там дети и родители, это вообще кошмар, и да, это... Это ужасно, это, это ужасно, и вот добавьте к этому все то, что сейчас опустится занавес, что люди потеряют все вот эти вот информационные потоки, источники и все остальное. Где-то несколько месяцев назад один мой молодой подписчик, по-моему, из Краснодарского края, да, из Краснодарского, там, с какой-то станицы, он, э, ну, ему была интересная тема по поводу сельского хозяйства, всего такого прочего, я сейчас не буду просто вдаваться в подробности, короче, он купил козу. Он купил козу и говорит, ну вот, начало положено, правда, сейчас я вот не уверен в эффективности, я не уверен, что это правильный шаг, ход, там все такое. Но это нормально, человек всегда должен подвергать сомнениям свои шаги, но лучше, когда он это делает до начала произведения этих самых шагов. Это, это называется предусмотрительность и оценка факторов риска. Это, как бы, это нормально. Но знаете, я вот, наверное, сейчас ему хотел бы сказать, я думаю, что он меня услышит, Олег, знаешь, твои вопросы по поводу того, стоит ли тебе учиться там в академию или там на какую-то странную профессию или еще что-то, или заниматься сельским хозяйством, мне кажется, ты уже получил ответ на этот вопрос. И если ты еще не понял, какой именно ответ, то примерно через месяц, через два точно, ты абсолютно не будешь иметь никаких иллюзий по поводу того, чем тебе надо заниматься как тебе нужно себя прокормить, и я, в принципе, уверен, если коза все еще у тебя дома, то, ну, если она еще на твоей территории, то ты будешь исключительно счастлив, что однажды ты ее купил. Это вот мое тебе, как говорится, предсказание, да? Так, посмотрим дальше, что там. Короче, вот у меня очень рухнули очень многие иллюзии по поводу людей. Да, это удручающе, но я уже как бы с этим справляюсь. Потому что я возлагал надежды, я все равно продолжал возлагать надежду на людей, я думал, что они, ну, что они люди, оказалось все не так. И даже самые близкие оказались совсем не те люди, о которых, ну вообще, как я о них думал, я полностью рухнули иллюзии по поводу людей, абсолютно полностью, нации расколты, я уже говорил. Вот, ну да, нереальный сектор экономики, все, можно про него забыть. Тот реальный сектор экономики, где кто-то что-то производит, и то, о чем я вам говорил, о том, что надо уметь работать руками, надо любить землю, надо как-то двигаться в подобного рода направлении, если у вас технические есть профессии или еще что-то, то это значительно важнее, нежели вот эта вся шляпа. Кто успел скакануть там со своими электронными профессиями, да, с программными, кто успел скакануть на запад, и он там как-то вот пустил какие-то корешочки, и имел какие-то накопления. Что ж, ну, молодцы, этим людям повезло, я так предполагаю. Я, наверное, даже уверен в этом. Этих людей ждет достаточно неплохое будущее. Ну, по крайней мере, в какой-то там перспективе. Что они дальше сделали, это уже будет зависеть от них. Но то, что они соскочили, это уже прекрасно. Так. Да, действительно, наступила новая эра, наступила вообще совершенно новая реальность, наступила... Знаете, сейчас, как я предполагаю, мы сейчас увидим совершенно новый отдельный мир, это уже переделанный там, передел ценностей, передел территории, многое другое, там сама, сам, сам формат мышления будет изменен, даже подкорректирован там, у того же Запада, да? И они со своими технологиями, со своими возможностями, ресурсами, они весь кавардак этот разрулят, они выработают для себя некие тезисы, выработают для себя целый ряд новых правил, жестких, категоричных, конечно же, да, и, и они начнут двигаться в каком-то интересном направлении, ну, мне так кажется, потому что они, скорее всего, сейчас отвалятся от углеводородов, от газа, от прочей херамуги, наконец-то, какая-то альтернатива начнет приобретать место, будет развиваться все больше и больше. И учитывая то, что там много практичных людей на Западе, то я думаю, они очень скоро шагнут куда-то очень далеко. И мы увидим гигантские территории. Это вот Россия взять, к примеру, и там еще какие типа как Северная Корея, там Туркменистан и прочая шляпа. Ну, может быть, даже и моя страна. Это вот то, что будет под занавесом, если в свое время мы... Не выйдем из этого как-то, каким-то образом. Я понятия пока не имею. Есть некоторые предположения, но не буду их озвучивать, это все еще крайне опасно. И получится так, что планета будет разделена на несколько секторов, один из которых, как минимум, развит, да, то есть, двигается вперед, другой крайне отстал. Фактически 19 век. То есть все эти глупые пустые технологии Ведь если, если ну Советский Союз не хочется даже про него говорить Это было совершенно другое это, это не подлежит примеру Это не подлежит рассмотрению Советский Союз имел свои конструкторские бюро Очень сильную академию наук Он развивался параллельно Развивался своим собственным путем Там было гигантское количество минусов Но что говорить по поводу промышленности там, и, и, и, и, и, и хозяйства всевозможных Там легкая, средняя, тяжелая промышленность То там все шло своим путем И там действительно все производилось все, что необходимо было, несмотря на то, что сама система была губительная, она была утопична, но все равно они могли выжить. То, что происходит сейчас в России, не надо питать иллюзией, ничего она никогда не производила, ничего мне нет. А если она что-то собирала на своих территориях, то она что-то собирала на своих территориях из тех конструкторов, которые приходили из-за бугра. И все технологии, и все остальное... Ни Академия наук, ни конструкторские бюро, ничего из этого не было сохранено после развала Союза. Поэтому питать каких-то иллюзий о том, что нет в России, скорее всего, даже банка семян, которые они закупали в Голландии, там еще где-то. Поэтому сельскохозяйство тоже ждут очень большие проблемы, так как чтобы вырастить бычка, чтобы вырастить корову, нужно породистое какое-то племя иметь. А если ты его не имеешь, тебе блин, надо закупать за границ там, семена тех же, телят тех же, там барашков там и прочее, чтобы у тебя появилось какое-то племя. На это надо гигантское количество времени. я даже не хочу об этом говорить. Это на самом деле все шляпа. Еще очень много людей говорят о том, что типа надо подождать, все восстановится. То, что надо подождать, я согласен. Почему? Потому что надо просто расслабиться и, и успокоиться. Все, что можешь, сейчас преобразовать в ресурс какой-то и просто подождать, пока уляжется вот эта вот муть, которая поднялась со дна так как сейчас сложно принимать какие-то решения, но то, что все нормализуется, нет. Стабилизируется, возможно, да. Нормализуется, нет. Это совершенно разные вещи. И то, что все восстановится, это тоже полная чушь. Ничего уже не восстановится. Мы уже наблюдаем в прямом эфире, мы наблюдаем абсолютный передел всего, абсолютное изменение самого мира, самой структуры. И ну, это интересно, как бы это ни, ни звучало с моей стороны кощунственно и бессердечно, это крайне интересно знаете я не ожидал вообще не ожидал подобного рода развития событий для меня это было и исключительной новостью для меня это было исключительным шоком пусть простят меня те кто ждут от меня каких таких вот прям слезливых вещей нет их не будет несмотря на то что я всем сердцем переживаю за граждан украины всем сердцем искренне исключительно я ну я говорил у меня там братья у меня там тетя, у меня там мне хватает там всего, поэтому... и дело даже совершенно не в этом, я знаю, что они нормальные люди, все, что говорит пропаганда по телевизору, это абсолютная ложь, поэтому ничего тут обсуждать. Так что это новый мир, ничего не восстановится, захлапывается занавес, информация становится ценностью, библиотек уже давно нет, книжные магазины исчезли, я не знаю, как там даже информацию люди будут добывать, Раньше так все было просто, раньше так все было легко. Ну, не, не, никто этого не ценил, никто этого не использовал. никто. Это все, все необычно, очень странно. Знаете, ну, учитывая то, что я не имел монетизации, то, что я много лет занимался этим ради ради самого дела, делился информацией, я буду рад, если у вас у кого-то сохранится возможность смотреть мои видео. Это, кстати, получилось такое достаточно длинное. Думаю, кому-то это будет крайне интересно. Вот. Я буду продолжать все это делать. Мне на самом деле плевать на монетизацию. Если она когда-нибудь в дальней перспективе появится, я бы не против, если я еще на этом смогу что-то заработать. Но я не питаю иллюзий. Поэтому я всю жизнь делал все на коленке. Грубо говоря. Без монтажа. От первого лица. В достаточно простых условиях, без сценария. Просто беру и делаю. Спасибо тем, кто это ценил. Ну, я не прощаюсь. Берегите себя. Если можете, подписывайтесь, пишите комментарии. Будет интересно поболтать с вами о том, что вы думаете по поводу всех сказанных мною слов. Берегите себя. Будьте умными. А где-то, может быть, даже и мудрыми. Всего доброго.